В среду 15 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошло открытие первой международной конференции Кэзен Экспро 2017. Во-первых, в нашем Казанском федеральном университете очень мало конференций проводится на нефтегазовую тематику, и мы решили взять инициативу в свои руки и сделать что-то новое от нашего отделения общества инженеров-нефтяников. И мы считаем, что так должен поступать ну, так должно поступать каждое отделение инженеров-нефтяников для того, чтобы качественно продвигать нашу науку и нашу нефтегазовую отрасль. В этот день в университете можно было встретить представителей самых различных высших учебных заведений России. Всего на конференцию приехало более 70 участников. Конференция не зря носит статус международный, ведь в ней приняли участие студенты из дальнего и ближнего зарубежья, которые проходят обучение в российских вузах. Стоит отметить, что Институт геологии и технологий технологий входит в приоритетное направление «Альберс». Стратегическая академическая единица «Эко-нефть», которая, несомненно, тесно связана с институтом. В прошлом году в нашем университете была создана такая стратегическая академическая единица. И ее основная цель – это как раз разработка, генерация, распространение новых технологий для добычи, разведки, переработки для нефтехимии и газохимии. Это один из таких драйверов нашего университета. Я в своем, так сказать, приветственном слове хотел вас немного познакомить, поскольку направление этой конференции очень тесно переплетаются с теми направлениями, которые здесь реализуются в Казанском университете на базе стратегической академической единицы. Международная конференция Cazin Up Expro или же для студентов Up on Experience and Profession пройдет в Казанском федеральном университете с 14 по 17 февраля. Итоги будут подведены 16 февраля в императорском зале. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.